Игорь Юрьевич Харламов или просто Гарик родился 28 февраля 1981 года в Москве ему дали имя Андрей, но через три месяца сменили его именно Игорь в честь его умершем дедушке когда Гарри был подростком, его мать Наталья и отец Юрий разошлись, и нам актера ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Гарри пришлось остаться с отцом, и они приехали в США. Но вскоре удача повернулась к нему, когда в 14 лет в городе Чигага был отбор в Хакклин-шоу и театр. К сожалению, Игорь был единственным русским в группе. Он часто подрабатывал на улице, продавая мобильный телефон за прилагом Макдональдс. Вскоре ему надоело жить в Америке, и через пять лет после приезда он вернулся обратно в свой родной город, Москву. Тем временем его мать родила двух близнецов, Катю и Алину. Он часто ходил по вагонам в метро и пел песни под гитару, а еще рассказывал свои анекдоты на улице Арбаты. Горик окончил ГУ по специализации управления персоналом был ведущим реалити-шоу офис на телеканале ТНТ и после этого он появился в качестве резидента комедийного шоу-комеди-клаб. С личка Бульдогом получил снимать Бульдог-шоу, как рассказывал сам актер во время шоу Вечерний Ургант. После окончания игры в КВН ему предложили вести программу Три Обезьяны, где неправильные и неправильные ответы он должен был бить людей. Мы начали снимать пилот этой серии. Сидит передо мной взрослая женщина. Ей за 60. Я спрашиваю: Мила Марковна, какая столица Японии? Она отвечает, что Токио. Я начинаю говорить, что правильно, а в наушник продюсер кричит: Ударь ее с ноги! Укуси ее, куси. И у меня в одной голове в какой-то момент происходит полный переклин. И он, продюсер на следующий день, говорит мне: Все, ты бульдог, ты собака, сказал комик. Это, би... Это была биография Юрия. Игоря Юрьевича Харламова, надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Стою сейчас, вот я на светофоре, Стою себе в правом ряду. Появился вон сигнал направо, появился вам сигнал направо, а я все равно стою, стою, стою